Друзья, всем привет! Юля уже подключается, мы в ожидании. Да, всем привет! Рада всех приветствовать! Спасибо, что вы здесь, спасибо, что с нами. Но у нас какая-то проблема с соединением. Юрий, не подключилась твое соединение. Заявка на прямофир не подсоединилась. Сделай, пожалуйста, еще раз. Да, друзья, всем привет. Несколько минут, и мы начинаем. Всем здравствуйте. Друзья, насколько небольшой технический сбой, буквально пару минут ожидания. Друзья, всем привет, кто подключается. У нас небольшой сбой, сейчас ожидаем Юлю. Всем привет. Надеюсь, что сейчас все получится. Ну, наконец-то! Привет, Привет. Дубль, дубль три был уже, Привет. сколько запросов вам отправляла. Не хотите меня принимать? Принимала. Почему-то долго висело ожидание, и на этом все. А, главное, что мы соединились. и спасибо тебе огромное, что ты снова с нами. А, в наша... это время отпусков, да, когда все отдыхают везде, а мы решили поговорить о макияже. Да, ты отдыхаешь, кстати? Я? Нет. В этом году. Я смотрю, настраиваю свет, что-то... Я хорошо видна или серовала? Да. Хорошо. хорошо? Да. да. Отлично. А, зрителям напомню, что Юлия Кичигина визажист международного класса, а, поэтому нам вдвойне приятно, что ты с нами. А, пока мы ожидаем, как, как, как у нас зрители подключаются, и я тоже настраиваюсь, а, Скажи, пожалуйста, много ли свадеб с учетом того, что ну, вот отменяли, а, там все рестораны были закрыты? То есть я думаю, что ты как визажист работаешь, наверное, с а, какими-то невестами. А, не отменили ли совсем эти свадьбы, а, выездные макияжи и так далее? Нет, не отменили совсем. Их отменили, принесли, но совсем не отменили. И mm -hmm. в этом году я меньше участвую, потому что мой выпускной класс с моим сыном и mm -hmm. все свадьбы, да, я вот в этот воскресенье буду выпускника мама, поэтому я отменяю mm -hmm. свои макияжи. Mm -hmm. А в эту субботу у меня день рождения и в эту субботу самое большое количество свадеб, я тоже пропускаю. Oh. Так, я тебя поп... вдвойне поздравляю, особенно с сыном, с днем рождения мы тебя, я думаю, поздравим уже непосредственно в сам день. А, выпускник из школы? Да, 11 класс мы закончили, и в итоге все равно выпускные есть. Они будут на природе, но девушки все равно купили платье, делают mm -hmm. прически, делают полные макияжи. Ну как этого их лишить? Как говорят, замуж можно войти несколько раз, а вот выпускницы быть один раз может. Это точно. Поэтому они все равно, даже на природе, стараются быть красивыми и делают макияжи. Илья, я в жизни подумала, что у тебя сын выпускник школы. <свят> <Да>. <свят> <свят> Еще и дочка. <свят> Тоже выпускница? <свят> Нет, ей 15 лет. <свят> <свят> ну, с детских ассамблей все знают, мы постоянные у нас в Ламбре детские ассамблеи mm -hmm. на море происходят летом, и они постоянно активные участники, звезды всяких <свят> игр, <свят> да, таких детских. <свят> ну, я думаю, что мы будем потихоньку начинать, мы все равно задержались, Тема нашей сегодня ошибки макияжа, и мне кажется, здесь можно говорить, конечно, бесконечно, потому что красиво накрашенных мы видим, лично я, я вижу меньше, чем не очень красиво накрашенных. Поэтому я, наверное, пойду от частных случаев, и много ошибок, мы видим связанных с тоном кожи, выбеленные участки, там неровно ложится тон, а, или он как раз неправильно подобранный с точки зрения, что наоборот подчеркивают нюансы, как морщины, как какие-то поры. Давай поговорим о тоне. На что нужно обращать внимание? Ну, самая большая ошибка, это когда подбирают неверный тон, неправильно mm -hmm. определяют свой тип кожи, то ли это холодный, то ли теплый, и, соответственно, берут на тон темнее или на тон светлее. Вот mm -hmm. если, допустим, к тебе такой вопрос, да, если у тебя был бы выбор, вот то на тон выбрать темнее или на тон светлее, в какую сторону ты бы предпочтение сделал? Вот идеально твоего бы не было тона, mm -hmm. и у тебя был выбор потемнее, такое более загорелое лицо делать, или светлее? Я догадываюсь, что правильный ответ, возможно, посветлее, и его можно затенить э, другими средствами, но я бы взяла потемнее. Да, и прибавила бы себе возраста. Мне кажется, что мы такие загорелые, более красивые. На самом ну, деле, да. правильный ответ, да, посветлее, если выбирать между тонами. Ну и самое главное, как мы подбираем, ошибочно, у нас вообще не одинакового цвета кожи на лице и на теле. Mm -hmm. Иногда бывает, что лицо загорает сильнее, чем кожа. Но руки наши еще сильнее загорают, потому что они все время находятся под солнцем. Да, вот, подставьте, пожалуйста, и получается разный цвет. И мы выбираем в лучшем случае здесь тон, да, а в худшем mm -hmm. случае здесь, где еще светлее кожа. Mm -hmm. Даже я не знаю в этом случае. Летом, наверное, даже обратная сторона хуже получается, потому что она более загорелая. И на магазине наносят тестеры, правильно? На руку угу. мы посмотрели, она подходит и забираем. Наносим на лицо, а он оказывается темнее. И выходит, очень часто я вижу красивые выполненные макияжи, особенно свадебные. небесно выходит, а у нее маска на лице. Угу. Вот отдельно. Особенно белое платье, оно дает эффект подсвечивания. Угу. Еще светлее зона декольте становится шея, а лицо вот отдельно коричневая маска. Это, конечно, выглядит ужасно. Ну, во-первых, надо, если позволяет одежда, обязательно опускаться немножко на шон, на, на зону декольте. Mm -hmm. Я вот в прошлых мастер-классах, в прошлой нашей встрече, да, рассказывала, показывала, как удлинить шею, как сделать побольше броки немножко, как лечиться, подчеркнуть, потому что это все вот подчеркивает вашу изысканность, утонченность. Это очень красивые детали на женском теле. И когда мы немножко... Да, прости, начались... пожалуйста, Юль, друзья, да. кто не смотрел, тот прямой эфир в записи, может вернуться. Мы с Юли делали в прямом эфире мне макияж. Поэтому мы подробно все разбирали. Я ä, приближалась максимально, как могла, к камере, поэтому в деталях кто хочет, посмотреть, пожалуйста, предыдущий эфир с Юли Было очень интересно и ä, познавательно нам, нам писали спасибо за, за этот эфир. Поэтому... Посмотрите обязательно. Да, а, я даже немножечко плюс в это. Вот, даже мои ученицы, которые проходили, все-таки мы немножко забываем, практики не хватает. Mm -hmm. И они посмотрели, говорят, мы так кажется все знаем. Мы так много опять подчеркнули, вспомнили для себя, пересматривали даже дважды. Поэтому вам большое спасибо, что вы стали сохранять. Мне даже самое было интересно на себя посмотреть со стороны. Вот, как все-таки тоже предела совершенства нет, мы учимся сами на своих да, и ошибках, и как лучше преподавать, как лучше. Потому что а, накрасить может любой, а научить это тоже надо иметь какой-то талант, учить и рассказать. А тем более в прямом эфире. Да, я в прошлый раз я не ожидала, что это настолько сложно разговаривать. Мне а, с аудиторией, с той человек, намного легче общаться, чем с тобой вот здесь в Инстаграме. Прости. Да. Я, я надеюсь, это не, не я усложнила процесс, но я думаю, что это сложно за счет того, что, кажется, когда просто так рассказывают, можно самой взять кисточку, что-то да. вот... Очень хотелось, да. я тоже приближалась к тебе, да. рассматривала. И такой получился, да, хороший диалог в Инстаграме. Да, отлично. И... Вернемся тогда к тону. К тону и к и... да. маске. И вот получается, ее избегать, что... Да? Да, выбирают э, на тон темнее, и получается, что у нас маска на лице. Еще минус, то есть надо, во-первых, идеально подобрать и сделать все-таки шаг в сторону высветления лица больше, mm -hmm. чем затемнение, да, на тон светлее. Потом летом у нас часто лицо загорает, и шея намного светлее, и так кажется светлее. Поэтому надо выбрать тон посередине между лицом и шеей, и соединить, и соединить. Потому что если у вас шея на два тона светлее лица, не стоит лицо до такой степени высветлять. Да, надо найти середину, и, соответственно, немножко затемнить шею, и немножко высветлить лицо, чтобы найти вот эту гармонию. Второй нюанс, когда выбирают, вот смотрят, там, поддаются рекламе, маркам и все остальное, выбирают профессиональную косметику. Вот как mm -hmm. я говорю, я работаю там, на, на профессиональной косметике французской Make Up не профессиональной ламбре. И если я делаю какие-то профессиональные, вот, съемки, у меня недавно была с конкурсом самая-самая, это была такая жара еще с собакой, с далматинцем, и я использовала там и базы специальные, mm -hmm. стойки и крем, соответственно, но вот контур, хайлайтер, все было ламбре. Но крем mm -hmm. тональный, конечно, я взяла профессиональный. Девочка пришла с очень проблемной кожей, с такими mm -hmm. грубыми прыщами, которые можно было только слоем покрыть. Да? Но это не дневной макияж. Mm -hmm. а, в дневной макияже можно вот идеальное средство ламбре. Я опять же ей посоветовала, подобрала. Она купила себе косметичку после моего мастер-класса. Хорошо поработали. Вот. И поэтому многие поддаются брендам, хотят использовать профессионально. Нельзя в дневной в дневном макияже использовать mm -hmm. профессиональную косметику. Как минимум это портит лицо, их только для фотосессий, mm -hmm. разовых свадеб, каких-то таких экстремальных ситуаций, дождь, снег. А на каждый день нельзя использовать. И mm -hmm. только вот я как раз, когда была в Париже на презентации, ходили в школу Make Up Forever, нам последний выпустили мы тональный крем, вот откуда я тоже взяла, очень хорошо подмешивать нашу, у меня под руками находится, делаю опять рекламу базе, которая mm -hmm. скоро уйдет, она просто нереальная, да. И вот последний тон из Make Up Forever вышел, который не портит лицо, mm -hmm. и в нем есть как раз это и сияние, и ухаживающие какие-то элементы, вот его, может быть, и можно. Поэтому надо выбирать, это 100% непрофессиональные марки на каждый день, да, чтобы они выглядели наиболее натурально. И, и стараться попасть вот в тон своей кожи, как мы наносим... Лучше всего я выбираю участки вот этого треугольника. Да? Особенно mm -hmm. здесь у нас расширенные поры. И если вы попали совсем выбрали светлый тон, то этот тон собирается в эти поры и становится в такую а, мелкую крапинку, дырочку. Mm -hmm. дырочку, да, светлую, и вы сразу поймете, что это не ваш тон. Если он темный, соответственно, надо подождать, когда вы нанесли некоторые тональные кремы, а, окисляются. То mm -hmm. есть они становятся темнее на коже. Вы наносите, он вроде бы хороший, но это часто вот бывает с профессиональными марками, mm -hmm. я не буду называть их, да, и мы уже профессиональные визажисты знаем. Поэтому девчонки вроде бы выбрали свой. То он в магазине, не подождали, подобрали, все окей такой. Домой приходит, начинает пользоваться, а он окислился, и на лице выглядит темнее. С непрофессиональной маркой такое не происходит. Ну, по крайней мере, ламбре не то, что не окисляется, а наш крем даже идеально подстраивается. Mm -hmm. Потому что я помню такие моменты, когда отсутствовал... Там один номер, третий, мы смело продавали первый, потому что он идеально подстраивается под кожу, просто надо подождать. Вот Это нюансы по коже, по цвету. Да? Mm -hmm. Соответственно, надо выбирать тоже тип тонального крема. Если у вас сухая кожа и выбирать матирующий, он будет выглядеть очень сухим. и, Соответственно, mm -hmm. будет неестественно. Если у вас жирная кожа, тогда идеально матирующий выбрать. Если вы на жирную кожу выберете тоже такой какой-то увлажняющий, или вот, допустим, как наш 35+, я его обожаю, но он все-таки выглядит более жирным на лице, он mm -hmm. не матирует. Поэтому здесь надо или хорошо припудрить, ну и, или, соответственно, выбрать другой, другой тональный крем. То есть здесь еще и качество вы смотрите, и цвет, чтобы не выглядело mm -hmm. маской. Ну и главное, как нанести его не толстым слоем. Идеально, можно наносить, сейчас разрешают и пальцами наносить, и спонжем, и кистью. Но есть вот как выбрать для себя, что больше всего подходит. Вот кисть она в себя сколько убирает, столько и отдает. Она идеально mm -hmm. тоненько разносит. Да? Может быть, кому-то удобно, удобно пальцами кто-то чувствует лучше пальцами, да? но я понимаю, что не настолько идеально он ложится, не так идеально его можно mm -hmm. растянуть по лицу. Особенно, если вы с клиентом общаетесь, да, наносите какие-то тесты. Мы часто делаем тесты, у нас студия. То я не могу пальцами работать, особенно mm -hmm. сейчас, в наше время. Вообще, я работаю, да? конечно, кисточками. И третий вариант спонж. Они тоже у нас есть. Из фирмы Ума у нас были бьюти-блендеры, сейчас они еще со скидкой есть они хороши в том случае, если у вас лицо шелушится. Потому mm -hmm. что кисточка поднимет ворсинки и только подчеркнет еще шелушение на ваше mm -hmm. лицо. А вот спонж, наоборот, их приклеит. Но у спонжа есть один маленький минус, что он в себя выбирает много материала тоже mm -hmm. лишнего. Он не настолько экономный, как кисть. Но опять же, если если мы говорим о работе с клиентом, да, и ко мне приходит, допустим, не очень ухоженное лицо, проблемное, то я уже mm -hmm. переживаю за свою кисть, я могу принести эту инфекцию. Поэтому mm -hmm. я выбирала наши спонжики и просто их дарила. Mm -hmm. То есть макияж спонжем и дарю этот mm -hmm. вариант спонжика. Ей. И она счастлива, и я спокойно закиснуть за свои. Вот, то есть... Еще третий пункт зависит от нанесения, как выглядит mm -hmm. у нас крем тональной маской или не маской на лице. А лучше подбирать? Ну, то есть, некоторые, вот ты говорила про эту зону, некоторые говорят, что лучше как раз, вот, может, на шее. Можно, можно и поставить. на шее, да. Можно и на шее. Я тоже наношу на шее. Но просто вот mm -hmm. здесь вот более удобно, когда подходит человек, и освещение, и все, всё, шея может не так попасть, если у вас сильный контраст. Тебе mm -hmm. надо все таки э, подобрать ближе к лицу, и немножко выбрать светлее, подобраться к шее. Ты же не, по одно, не, на, не наносишь идеально, ну, не выбираешь что он идеально к шее, а все-таки к лицу. Mm -hmm. Есть, mm -hmm. да, два варианта. Шея и лицо, но лицо лучше. Если позволяет, если ты пришла с чистым лицом в магазин, то можешь все-таки идеальнее на лице. А универсально ли тональное средство под а, время года? Ну, то есть лето-зима, очень весна а Нужно ли менять там поплотнее на зиму, либо полегче на лето, либо если он подходит, то и комфортно, и, и ходи спокойно. Или все-таки лучше менять? Ну, смотри, э, у нас немного вариантов в ламбре, да? <laughs> вот, э, Два варианта, матирующие и 35+. Все зависит от состояния кожи. Это mm -hmm. как и крем, мы подбираем там... Это не для возраста, ты смотришь, если у тебя есть морщинки, ты уже начинаешь рано пользоваться. Если морщинок нет, ты в 45 лет можешь там пользоваться простыми кремами. Так и тональным кремом. Допустим, вот 35+, да, он увлажняет, и более жирный такой на лице. И у меня комбинированная кожа. Mm -hmm. Я им пользуюсь и летом, и зимой. Ну, что я делаю летом? Мне хочется его все равно немножечко, так как испарение происходит в отделении жира mm -hmm. больше, и мне хочется, чтобы он не, не выглядел таким блестящим да, на лице. Я его разбавляю вот этой базой в большей пропорции. То есть в 35 плюс у нас больше пигмента, чем в матирующем креме. И я туда добавляю больше базы. Один к одному мешаю. И mm -hmm. наношу. Выглядит более естественно. На, на лице меньше пигмента. И база э, лучше держит тональный крем на лице. Да? С, как бы предупреждает Свои выделения и за заодно стойкость увеличивает крема. А зимой я добавляю меньше, потому что меньше загара, меньше пигмента на лице. База, что у нас еще, если помните или посмотрите в нашем обучении, в том, база еще нам за счет светоотражения улучшает цвет лица. Вот у меня есть проблема с пигментом, и мне идеально эта база подходит, поэтому я ее больше добавляю летом, потому что появляется больше пигмента. А зимой у меня больше тонального крема, меньше, меньше базы. Это вот мой вариант, да. Матирующий тональный крем, он более-менее пигментированный, ложится тоньше слоем, его можно и не менять летом. И, кстати, скажу, вот, может быть, вам поможет... Такой аргумент сильный для продажи тональных кремов. На нашем тональном креме не написано СПФ, солнцезащитный фактор. Mm -hmm. И сейчас очень многие у нас спрашивают это. Но я в своей жизни прошла очень много обучений, и у меня был такой шикарный мастер-класс по цвету у Дмитрия Ряшина. Это физик по образованию. И визажист, и визажист шикарный, да. И вот мы ему как раз задали вопрос про этот SPF. Сам тональный крем и является фильтром для, для mm -hmm. солнечных лучей. Он не пропускает через себя солнце, солнечные лучи. И он как раз и сказал, что вот эти все факторы – это просто маркетинговый ход для тональных кремов. Пишут. На самом деле это кремы простые, ухаживающие, они, да, должны содержать себе эти фильтры mm -hmm. солнцезащитные. А тональный крем не должен, потому что вы можете даже проверить а, с фотоаппаратом. Если вы фотографируете простое лицо, незащищённое да, тональным кремом, то у вас появится еще больше проблем на лице, чем mm -hmm. в жизни вы видите себя в зеркале. То есть у вас будут синячки синее, пятнышки краснее и так далее. Если вы нанесете тональный крем, то это будет идеальное лицо. Если вы сделаете такой же эксперимент с пудрой, то mm -hmm. у вас как было фото до пудры, и как было фото после пудры, э, Да. все вот одинаково. Mm -hmm. И то же самое я сделала с BB-кремом. одинаковое mm -hmm. тоже. У нас просто есть коллекция BB-крем. Вот его можно использовать как, ну, как вариант на лето mm -hmm. тоже. Это крем, смешанный с простым кремом mm -hmm. ухаживающим. Да? Вы можете даже свой крем, в принципе, и помешать. Потому что у меня был один такой крем, он как зебра, прям смешан с ухаживающим кремом и с тональным. Вот. И получается он более разбавленный, но он совершенно не для фотосессии и не для защиты от солнца. Вот если сделать такой эксперимент, у нас получилось, и лицо совершенно не защищено. А натуральный наш вот, крем не разбавлен ни с чем, но база помогает, как раз вот, защищает идеально, и никакой фактор не нужен. Поэтому можете смело своим клиентам про это рассказывать. То, и, как зоник. И, и показывать и фотографии. Показываем. Фото до да? Фото, да, и фото после. Окей, вот. okay, так, про, про тон мы сказали, что то есть, первое это важен подбор. Да. Дальше. Нанесение. Нанесение. А, нанесение. И я думаю, что стоит, может быть, отдельно выделить базу. А, да, обязательно. То есть подготовка, грунтовка, это знаете, как мы тоже, у меня второе образование дизайнер интерьера, я тоже сравниваю со стенами. Вы же не можете взять краску и нанести на вот стену, просто подойти и покрасить mm -hmm. стену, не подготавливая ее. То есть вам надо как минимум отшелушить старый материал, старую краску, да, потом прогрунтовать все это и потом нанести новую краску. То же самое с лицом. То есть вы не думаете, отлично, что вы да, да, есть. <смех> ну я как дизайнер-строитель, отлично, все понятно, да? вы, точно, вы думаете, что если вы нанесли тональный крем, то вы все замаскировали, да? Но как тоже Кардышок, такой известный визажист, он говорит: я всегда говорю, я художник, я не волшебник, я могу нарисовать на вашем лице, но исправить качество лица я не могу, это только вы сделаете. То есть до этого надо обязательно подготовить кожу. Как минимум делать вот пилинг на лице. Да, хорошо бы еще там чистки, чтобы поры ваши были, соответственно, там не расширенные, какие-то маски делать, чтобы чистая кожа была. Но пилинг обязательно, чтобы не шелушилось лицо, потому что тональный крем только подчеркнет все это. Вот. И, конечно, увлажнение и базы. То есть хорошо, надо увлажнить кожу, подготовить. И вот если раньше были варианты мицеллярной воды, спрашивались у нас просто коллекция есть мицеллярная вода, смывать ее, не смывать? Вот летом ее сто процентов надо смывать, потому что тональный крем по мицеллярной воде потечет. Это сто процентов. Mm -hmm. Поэтому все-таки мицеллярная жидкость это для снятия макияжа. И нужно обязательно тоником до до снять, увлажнить, подготовить кожу, потом уже нанести. Если у вас сухая кожа, хотя бы какую-нибудь сыворотку увлажняющую, mm -hmm. да, или если вот не жарко, если не жара, можно даже крем нанести, а потом нанести базу. Но между этими этапами хорошо будет еще и подождать, да, чтобы все mm -hmm. это хорошо впиталось, прошло время, потом только базу и потом уже тональный крем. Подготовка играет очень большую роль. И mm -hmm. еще на внешний вид, мне кажется, сказывается... Я не знаю, в чем это причина, но то есть я, наверное, буду говорить о том, что там, какие проблемы и ошибки я там вижу, как э, обычный пользователь mm -hmm. этого всего. То есть, со, ну, то есть я нанесла макияж, все красиво, первые, там, возможно, предположим, 4-5 часов. Потом я выгляжу свежий. А, вот ш, как, какие здесь ошибки могли быть? Ну не свежие, несколько причин. Во-первых, сейчас классные такие есть штуки. Я уже думала, что с нашим сделать. Я думал, можно спрей. Есть мисты, да, которые mm -hmm. ты носишь с собой и увлажняешь. Это такая новинка. Есть наша фирма MAC Pro Lab. Я уже давно пользуюсь их мистом, забрызгивают и взбрызгивают даже между слоями, как говорится, макияжа, да, mm -hmm. перед каждым припудриванием, и тогда макияж соединяется и выглядит отлично, вот как в самом начале нанесли, так и в конце, своеобразный фиксатор. В конце очень хорошо любой макияж завершить тоже этим мистом, как бы увлажнить, mm -hmm. да, пересушенная кожа станет выглядеть идеальной. Есть также фиксаторы для макияжа, это вообще супер, который закрепит макияж, не потечет. Или вот можно тот же самый тоник, он в принципе, только термальная вода. Сфейчик нанести и побрызгать на себя, потому что, ну, чтобы такое мелкое распыление было. Вот. А потом еще, знаешь, на самом деле в начале пока свежий, ты сама себе нравишься. Может быть, какие-то нюансы. Это так тоже одна из клиенток говорит, мне вот накрасят визажисты, классно, я себе нравлюсь, но это первый взгляд, да, другой. А потом смотря на фотографиях, и какая-то печальная, какая-то там, ну, не знаю, угрюмая. к концу, мне кажется, макияж не так выглядит, а на самом деле это уже профессиональные такие нюансы, может где-то вот линия опущена, еще что-то, mm -hmm. и ты кажешься себе такой несвежий. Это уже вот если копаться совсем во всех таких тонких деталях. Но так хорошо его освежать, вот особенно сейчас с мистом, я считаю. Так можно освежать. Это очень классный продукт, который придумали. Угу. А, многие, я думаю, что как раз допускают ошибки в макияже за счет того, что неправильно применяют а, средства. А, мы как раз, когда делали макияж, у нас было много средств, и они у нас были такие мульти... А, как это назвать? А, мультидейственные. То есть у нас были и хайлайтеры, и бронзеры, и так далее. И как подобрать, так скажем, минимальный необходимый набор для себя, чтобы делать именно хороший макияж, чтобы не переборщить и чтобы не выглядеть нелепо. Как сделать нормальный макияж? Ну вот как раз мы с тобой и сделали нормальный макияж. Самое главное не покупать, не поддаваться рекламам, мы все не покупать, mm -hmm. да, то, что сейчас рассказывают, а потом, ну, многие так приходят у нас, достают косметичку, мы разбираем, а там столько много не нужно, для чего это почти не использую. И вот хочется использовать и начинаешь все на себя наносить. Вот мой сегодняшний макияж, опять же, сделан тремя продуктами нашими. Хайлайтер, бронзатор и корректор сухой. Ну, mm -hmm. соответственно, румяна, тушь, и то, что прошлый раз мы с тобой использовали. Ничего лишнего на каждый день. И это просто обратная связь от, моих, от моего окружения. Вот меня пригласили на мастер-класс на природе, фотосессия. Начинающий фотограф, она себя продвигает, пригласила стилиста. Вот я, говорит, смотрю на макияж, мне нравятся эти боевые раскрасы мне нравится, как ты, говоришь всегда выглядишь легко, свежо. И не видно на тебе маски такой. Вот я хочу, чтобы ты рассказала, как ты это делаешь там девчонкам вот на природе. И мы говорит, сделали сразу фотосессию, чтобы они принесли свою косметичку и подобрали. Говорю, ну самое главное, чтобы они много не принесли, да? Иначе не получится такого. Потому что действительно при таком выборе огромном надо выбрать именно свое. Но прежде всего Всегда, когда мы начинаем свою косметичку собирать, вот и я рассказываю на уроках, из чего состоят основные этапы макияжа, да? Это вот грунтовка, тональный крем, фиксация, пудра. Это не для цвета пудра, это тоже надо сделать на это акцент. Не просто светит, я чуть-чуть двигаюсь. Вот. Про пудру можно поговорить, потому что еще выглядит макияж маска, когда сильно запудренное лицо. О, да, ужасно. Это да, потому что мы используем спонж, который лежит в этих пудрах. Это неправильно. Пудра вообще для фиксации макияжа. Сейчас давай, раз уже поговорили, я скажу сразу, это следующий этап. И я всегда говорю, когда начинают вот подбирать пудру, а для чего вы выбираете цвет? Ну как, вот подобрать под цвет, подо все. А пудра не, не нужна для цвета. На самом mm -hmm. деле, вот мне нравится, опять же, моя любимая фирма французская, профессиональная, Makeup Forever, в ней, в ней пудра жди одного цвета, и она рассыпчатая. Или Белая другого. Нет, она просто вот бежевая, одного цвета. Она хорошо матирует, хорошо закрепляет. И другие варианты, да, вот пояс у меня, допустим, она чисто белая, да, пудра, вот видно, риса, она хорошо тоже матирует, но там есть проблема. И вот у нас лежат там пять пудр, одна, конечно, пятая темная, я mm -hmm. ее все-таки э, предлагала вначале, когда не было корректора, чтобы использовать в местах затемнения, а все остальные четыре, если вы возьмете кисточку и ею нанесете, на мак... я пользуюсь любой, потому что когда то количество, которое набирает кисть, не придает цвета. И не надо mm -hmm. его наносить так много, чтобы был виден свет. То есть есть слегка зафиксировать, и то в тех участках, где уже нет другого материала, да, где не лежит вот здесь у нас там корректор, хайлайтер, румяна. Мы проходим там, где у нас чистая поверхность, без сухих продуктов. И тогда будет лицо свежим. И если вы еще увлажните сверху его, то не будет маски видно. Пересушенное лицо всегда выглядит старым, более взрослым. Морщинки подчеркиваются. Поэтому вот с пудрой очень как бы, большой, как, скажем, залог успеха макияжа еще лежит в ваших тестях, в вашем инструменте. Очень много mm -hmm. от этого зависит. Потому что вот даже тени пытаются нанести аппликатором, которые лежат там. Аппликатор, ну, в лучшем случае на подвижном веке, да, поработает. А растушевать mm -hmm. красиво, чтобы это ушло вот в дымочку по, и не выглядело, как круги у мишки панды, не получится, поэтому нужна кисть. Наша вот кисть, ламбре, у кого осталось, мы дам ламбре, да, вот такая вот, она идеальна для растушевки. На моем лице хорошо. Да. Вот, надо использовать кисти, тогда будет макияж всегда свежим. Вот как раз про свежесть был вопрос от uh, зрителя, как, увлажнить, как увлажнять жирную кожу. Как увлажнять жирную кожу. Наши, допустим, Освежать, серии она, гиалуронка. Наверное. Освежать, да. Освежать? Угу. А то же самое. Любой мист или термальная вода, она освежает. но и в жирной коже проблема, конечно, с выделением. Вот есть салфетки матирующие, они продаются там, в разных фирмах, вот именно ими промокать. То есть вопрос, наверное, как в течение, да, когда сделан макияж, и в течение дня освежать. У жирной проблемы, вот я невестом тоже с собой, допустим, делаем, у нее комбинированная кожа. И я с собой ей даю в косметичку несколько салфеток таких матирующих, чтобы она на фотосессии просто промокала вот эту тезону и, соответственно, выглядела. Потому что запудривать это хуже вариант, чем промокнуть. Ну сейчас и в крайнем мягкое. случае, да, вот сейчас есть такое сопровождение свадеб, тоже ты бегаешь и припудриваешь носик. Как вариант, уже освежать все-таки пудру можно, Имейте и жирная кожу, матировать. Так, у меня чат сейчас на полэкрана, да? Тебя не видно? Или тебе нормально? Я себя вижу на полэкрана, все хорошо, и тебя а чат? Я раскрыла чат и не могу его закрыть. Ну, у меня по две строчки видно. А, ну хорошо. Mm -hmm. Значит, это у меня только так. А, так, мы проговорили про тон, про основу, про освежать про пудру. Про пудру про закрепление. Она не okay. для цвета, она для mm -hmm. закрепления макияжа, фиксации. Mm -hmm. И следующий вариант идет цвет лица, наверное. Но обычно по плану я всегда выбираю. Когда мы делаем коррекцию, еще цвет лица. Так. Когда подбирают, да? Это когда у нас нюансы, допустим, вот проблема с глазами. Угу. Когда стараются замаскировать круги под глазами, а они становятся серые. Когда они синие, мы маскируем, и они становятся серыми. Или совсем выбеленными, да, вот эти вот да. треугольники вот выбеленные, накладывают штукатурку, как я называю, и вот такое восковое сделанное лицо. Но опять же, это грим больше, когда вот осветляют mm -hmm. вот эти треугольники, хотят изменить, допустим, э, сузить лицо. Это вариант фотосессии, но не на каждый день. Mm -hmm. Самое главное, это опять же нейтрализация. Просто перекрыть тоном невозможно, если есть какие-то проблемы цветовые на лице. Допустим, если это покраснение, если красный носик, если красные щечки, я всегда спрашиваю невест: вы от шампанского краснеете? Да. Я заранее, не видя на лице у нее проблеме, заранее mm -hmm. предупреждаю появление. У меня под рукой наша зеленая штучка. Она помогает, это она и лечебная заодно. И за счет цвета своего зеленого, зеленый нейтрализует красный. Они в цветовом круге лежат напротив друг друга. Mm -hmm. и происходит нейтрализация. А вот у синяков у синего цвета напротив лежит оранжевый. И поэтому тон у нас получается просто бежевый, желтый. Желтый лежит на, на, против фиолетового цвета. У меня просто под рукой нет сейчас круга. Что-то не подумал, Можно было показать. Но если вы откроете цветовой круг, да, то увидите и поймете. То есть вот эти вот уставшие линии под глазами мы можем нейтрализовать нашим тональным кремом. Потому что он тоже имеет хороший пигмент, как корректор как хайлайтер, и можно его использовать. И я его выкладываю на подвижные века тоже, как основу под, mm -hmm. под тени, чтобы не осыпались они. Вот. Но если у кого-то синячки, то тональным кремом вы ничего не справите. Вам надо брать корректор оранжевого цвета или персикового. Mm -hmm. Чем сильнее синяк, тем ярче должен быть корректор. Чем он... Так, может быть, у меня есть... Вот под рукой у меня есть ну, они немножечко профессионально такие запачканы, вот mm -hmm. оранжевый, да, вот совсем оранжевый. я могу вот этого оранжевого капельку добавить даже в наш тональный крем и mm -hmm. нанести то есть у меня нет каких-то специальных таких профессиональных средств на каждый цвет я вот имею вот такую палитру корректора и делаю миксы со своим тональным кремом и пользуюсь, то есть это может любой сделать и, а если кстати, у меня на мешки, а не синячки? Если мешки Mm -hmm. Вот и Меньше, чем лучше. Да. Вот смотри, с мешками. Помнишь, мы говорили тоже правило такое про изменение... Сузить и, и подчеркнуть. Да. Ну, то есть ну, а... уменьшить и, и увеличить. удалить. И удалить. Да, да. Вот мешки, что надо? Уменьшить и ввести в глубину, правильно? Mm -hmm. Поэтому их ни в коем случае нельзя высветлять. И ни в коем случае нельзя в эту зону попадать перламутром. Тоже в прошлый раз ты задавала вопрос. Если мы выкладываем перламутр, я говорю, главное не попадать вот сюда, в эту mm -hmm. зону перламутром под глазом. То есть перламутр лежит в этой так. зоне. Сейчас буду кисточкой показывать, вот здесь вот удобно, да? То есть мы выкладываем вот здесь корректирующий темный, мы делаем mm -hmm. впадинку, здесь рисуем румяна и сверху мы выкладываем хайлайтер. Вот все подробно mm -hmm. в той записи есть. Это очень четко все это показывали с помощью кисточек. И Я вот мало практикую, зону, поэтому забываю. Да, и в эту зону мешков главное не попасть этим хайлайтером, пройти mm -hmm. ниже. Да? И, соответственно, вот здесь вот нам надо, тогда можно пудрочкой темной более потемнее, если прям есть объемчик, затемнить, еще очень хорошо спасать, но ну, это если вечерний макияж, опущение теней пониже тоже, когда у человека mm -hmm. мешки, прям видно фото до и фото после, а сейчас это и модно, опущение макияжа, то есть тушуешь вверху, и, и внизу, ниже mm -hmm. опустите тень, и вот этот объем уйдет если у вас углубление допустим вот здесь вот носослезка, слезка да mm -hmm. и у вас здесь тень и вот здесь носогубка тоже тень, здесь наоборот надо высветлить то есть нам надо выдвинуть вперед да и поэтому мы берем на тон светлее допустим вот у нас там 35 плюс у нас троечка это более натуральный цвет а единичка mm -hmm. это более светлая вот для таких как я единичка будет служить как корректор в нем достаточно пигмента хорошего я могу им выравнивать свой цвет лица mm -hmm. и делать более плоским лицо. То есть я уберу здесь носогубку и пройдусь вот здесь. И тональный крем может выполнять функцию корректора, и не надо мне в косметичке много набирать. И, кстати, сейчас вот предвкушение появления нового тонального крема, там в августе обещают, придет новый темный тональный крем, и он нас спасет, потому что мы не находимся в течение года в одном цвете, да, мое mm -hmm. лицо меняется очень сильно, я очень сильно загораю, потом делаю пилинг, я освежаюсь и поэтому покупать как бы идеальный тон не получится, вот mm -hmm. в идеале будет вот этот темный, который я буду смещать, поэтому я вот заранее как бы учу или рассказываю, что можно мешать, не надо его просто в разных пропорциях, надо его купить и также предлагать своим клиентам. Если вот сейчас самый пик загара, июль, август, просто пропорцию выбирать. Удобно, идеально mm -hmm. подбирать свет. И все. И тогда у нас будет вся линейка всех загаров. Один тональный крем у нас посет. Прекрасно. А, даже вот когда мы говорим о, о том, что у нас здесь мы вот там. Здесь высветляю, здесь румяна, здесь затемняем, то как раз-таки есть такое понятие, как перезагруженность макияжа, что мы смотрим mm -hmm. на девушек, и они просто ты думаешь, ты ты клоун, или или где? Как этого избежать до выхода из дома? Да, это, как я говорила, главное. Вот пример всегда волочком со своими вот такими рыжими да, бревнами, когда я в прошлый раз рассказывала. Это когда, во-первых, да, берут бронзатор и используют его как корректор. То есть надо понимать, какое средство ты куда наносишь. Если нам надо затемнить, углубить, это должен быть темный. Вот наш корректор матовый, да соответственно, а не бронзатор сперламутра. То есть сперламутр должен все-таки на выступающей части быть, а матирующий, темный, должен быть на углублении. И самое главное, это надо наносить кистью. И наносить так надо понять, как ты наносишь, как я учила, там, где вы первый раз прикоснулись Самое, Самое темное место. место. Да, поэтому ни в коем случае вот здесь не надо докасаться первый раз. Тогда вот будут вот эти зебры. То есть надо вот здесь докоснуться и потом растушевывать. И материал не надо, как я говорю, на, на, набирать лопаты. Лучше чуть-чуть докоснуться стряхнул и лучше доложить. То есть все все движения должны быть аккуратные, растушеванные, хорошая кисть должна быть, и как я тоже говорила, как пирожок, наслаивать слои друг на друга постепенно, а не рисовать вот эти четкие бревна. Тоже mm -hmm. Это вообще у нас почему-то да, тенденция в России, я, опять же, когда в школе ателье училась. Парижа, Елен, директор, и она нас учила, что когда вы заканчиваете, немножечко подсекать щечку и закруглять. И она говорит, почему в России рисуете вот эти агрессивные линии, а нам хочется поуже, нам хочется, вот не знаю, секса в глазах, вот эти вот линии, щечки чтобы были худее. А Я хочу к... Ким Кардашьян со своим контурингом, но не получилось. Да, но немножко не получилось. А это вот какая-то такая вот нежность. Или я говорю, я вспоминаю, как на нашей красе тоже на мастер-классе а, фильма «Принцесса, нет, королевна», когда вот эти вот бураком Таку. нарисовали, да, свеклой, потом здесь угольком нарисовали брови. Про брови тоже это грубейшая ошибка. Она сейчас в тренде вообще, эта тема бровей. Мы про нее должны поговорить, да, да верно, да, я... сейчас. Mm -hmm. Вот, и вот эти вот, вот румяна, соответственно, надо все наносить нежной, кисточкой и растушевывать, то есть это техника нанесения конечно, mm -hmm. в идеале сделаю рекламу, и, может быть кто-то захочет я после 25 августа буду в Москве и прям mm -hmm. вот, надолго, недели на две у нас же в студии, при, вернее у нас э, на Тульской, в Ламбре сделана студия для макияжа, но она не используется, я сколько прижала и несколько мастер-классов делала зимой поэтому, если есть интерес пишите в сообщениях ниже, да, мы соберем группу, там человек пять, и можем все это просто протестировать, попробовать и нанести на себя, и я могу поставить руку. Приходи. Мы с тобой, да, напрямую, может быть, даже сделаем видео вот оттуда. Не вот так вот? Да, здорово. Это будет хорошая идея. Команда, если кто-то здесь есть, учтите. Мы с Юлей приедем после 25 августа, мы приедем в студию. Mm -hmm. Ну и второе вот, значит, я сказала, главная кисть. И следующее это надо подобрать свой тип. То ли надо, во-первых, определиться, ты относишься к холодному типу mm -hmm. или все-таки ты относишься к теплому. Поэтому если вот, вот ты видишь вот эти рыжие брёвна, да, они видны. Вот на мне они не будут видны, потому что mm -hmm. я теплая. Я нанесу, все равно они не будут так видны. А, а, я... а вот на бледном лице вот тебе нанести порожье, да? Взять, тогда на тебя могут видны, ты светлее. Mm -hmm. Но тут искажение идет света. Хорошо бы тебя реально посмотреть на самом деле после двадцать пятого студии на Тульской. Или, или еще нюанс: я помню тоже: вот так вот подхожу к девушке на рецепте. Она поднимает глаза: у нее румяна розовая, а помада персиковая. Это бросается в глаза, вроде бы нанесены аккуратно, но все-таки в дневном макияже я предпочитаю: пусть ей нравится холодный тип, да. Но тогда пусть она одинаково выберет. Румяна и помаду одинакового тона, холодного или теплого. И в идеале, если это будет ваш тип, теплый или холодный, тоже. В дневном в вечернем правил нет, пожалуйста. Притом даже, если у тебя красивое платье, вот я всегда в тоже учу, если ты хочешь, чтобы не платье зашло, а все-таки сначала ты, а потом платье, идеально его оттенки повторить на глазах, тогда mm -hmm. будет вообще высший там пилотаж, когда ты хоть чуть-чуть какие-то нюансы перенесешь. Вот, а если, и тогда не обязательно, допустим, я взяла какое-то холодное, там, морского цвета, волны платья, да, а мои макияжи все-таки персиковые, шоколадные, мне они очень... смоки шоколадные, это вообще... Вот, но платье я поддержу такими оттенками, и оно будет красиво на мне смотреться, и макияж тоже гармоничный. То есть сейчас правил таких нет, но в дневном макияже, чтобы вот не выглядела маской, хорошо эти правила все-таки следовать этим правилам, использовать. Вот. Дальше. Брови. Да, Брови. Это бич, это вообще бич просто, особенно когда девочки увлекаются выщипыванием бровей, это вообще просто, когда ты приходишь, начинаешь по чуть-чуть, и вроде бы ты знаешь, человек вот, и он начинает увлекается и раздвигает эти брови, да, или был даже вариант у меня буквы «П» выщипывали, вот головка вниз опускается, тело ровно, и хвостик вниз. Раз. человек привыкает, человек привыкает к себе, в зеркале и не понимают. И потом они все это еще и корректируют карандашами. Синеска. Подчеркивают. Подчеркивают, да. Вот, к сожалению, я была в том как бы, периоде времени, когда были модные тонкие брови. Я время, тоже там так была. Тоже так Мне кажется, нет, чуть попозже. Но я отдалась специалисту, он мне сделал форму, и я отношусь к тому типу, у кого потом они не растут. И я ну, чуть-чуть поддерживала. Потом сделаю рекламку, теперь нашим, нашему средству по росту ресниц, и я немножечко все-таки отрастила. Я, мазала, я наносила на брови. И вот mm -hmm. какие-то участки у меня выросли. Головка брови. И, но все равно приходится мне дорисовывать. Так вот... Самое главное, я тоже в прошлый раз на обучении рассказывала про форму немножко, да, mm -hmm. да то все-таки бровь должна быть по восходящей линии, потому что некоторые увлекаются и как-то выщипывают. Вот, говорю, у меня было, я не буду называть, но прям такой пример, девочка была моделью в Москве, и она увлеклась своими бровями, они худенькие такие, превратились вот в такую линию, и как Пьеро выглядело, прям mm -hmm. печально. Ее, видно, даже в школе обижали. Ей там наливали воду в рюкзак. И, ну, то есть человек вот с такими бровями печальными, ее хочется обидеть все время. Ну, может быть, кому-то хочется и пожалеть. То есть брови, на самом деле, играют большую роль в своей жизни. Вот, и она потом их отрастила. На самом деле у нее классная форма была от природы. Мы с ней сделали по восходящей. Две трети восходящей должна быть. И одна часть падающая. То есть если у вас линии присутствуют на вашем лице больше восходящих, ваше лицо выглядит таким веселым, ага. да, восходящее больше, падающее меньше. А если у вас падающее доминирует все-таки больше, да, занимают на вашем, вот глаз опущен, или вы накрасили, опустили ниже, стрелочку чуть ниже завели, все, глаз у вас печально выстраивается вот по этой линии, и получается вот элемент как раз первого, которого всегда жалко, поэтому все листинговые линии мы выстраиваем по восходящей, делаем коррекцию, румяна, тени, стрелочку тоже, все вот по нижней линии, но ну, это прям mm -hmm. вот ур урок настоящий выстраиваем все тени, и тогда у вас глаз поднимается. Можно без всякой хирургии, с макияжем сделать себе поднятое веко. Просто надо правильно выбрать цвет теней и правильно построить. И вот про брови. Тоже первый раз докасаться с самым ярким цветом надо на самой высшей точке, вот здесь. Mm -hmm. Чтобы она была ярче, она будет бросаться в глаза больше. Но не вот здесь. Ни в коем случае. Когда мы начинаем брови красить от этой головки, брови, да, то у нас получается эффект сдвинутый и вот такой вот грустный и Или еще хуже злой физиономия. Они становятся злые. Да, и к вам, соответственно, не подойдут. Если вы не открытый человек, не улыбаешься, к вам лишний раз не подойдут. вообще это брови влияют. К девушкам боятся подходить, знакомиться, потому что она стоит с черными, особенно блондинкой с черными бровями. И сдвинутыми вот так накрашена. Это, конечно, ужас. Еще хуже, если это уже татуаж ничего не исправить. тогда вообще... Вот, и отформаем... Бровей зависит многое, и я говорю, даже у нас руководители некоторые себе наоборот исправляли, чтобы добавить вот такой какой-то влиятельности да, на свой коллектив. Потому что если брови одинаково поднимаются, опускаются, одинаковая длина подъемной да, линии, восходящей, mm -hmm. падающей, то получается домик, брови домиком похож на маленького гномика. Да? Клоуны рисуют себе такие mm -hmm. брови, они смешные становятся. Поэтому ни в коем случае все-таки восходящая должна быть длиннее. Вот. и как мы красим? Самое главное, что вы должны чуть-чуть отступить от начала роста бровей, чуть-чуть подальше, и нанести цвет, а сюда же чуть-чуть растушевать. Тогда mm -hmm. она будет выглядеть естественно. Даже татуаж можно также сделать. Просто не все так делают, делают одинаково, вот. но есть персоналы, которые правильно делают. Так что брови – это отдельная тема, и есть такая лекция «Брови – твой характер». Прям так и называется. А, я думаю, мы как раз в ошибках не затронули как раз глаза. Глаза и губы. А, да. Что здесь? Какие у нас здесь ключевые ошибки? Да, по глазам это все-таки тоже вот эта вот линия некоторые не понимают и подчеркивают свои естественные линии от природы, да, которые могут быть особенно с возрастом наша точка перемещается и линия становится такая падущая. Mm -hmm. и они ее просто подчеркивают тенью и еще сильнее ее выделяют и глаз становится печальнее, и возраст добавляется и вот человек грузь-грузь такая прям. Поэтому надо бровями. И с бровями, да, и вот такая. Поэтому надо вот знать вот эти линии, то есть линия, которая проходит от крыла носа через mm -hmm. внешний уголок глаза ниже не должна опускаться брод, кончик брови, да, иначе будет тоже падающая линия. Так, и не должна. Да, замерять и... тоже будет. И не должна самая темная тень опускаться, то есть растушевывает там вот такими нейтральными цветами, как допустим корректором, хайлайтером, вы можете выходить, но mm -hmm. самая темная тень не должна опускаться за эту линию, иначе она будет делать падающую линию. Да, все темные оттенки должны быть от внешнего угла и идти вот к серединке, растушевываться. Нейтральные оттенки, пожалуйста, растушевывайте, вот когда вот делают, вот такие, mm -hmm. да, вытягивающие, пожалуйста, но темный должен здесь. Или они должны все равно преследоваться, вот тушеваться в такой линии восходящей. Mm -hmm. Стрелочка точно так же. Часто рисуют стрелку, и ты видишь, что заваливается просто глаз, потому что тоже опускают ниже вот сюда и выводят, и тем самым получается заваливают уголок глаза. Mm -hmm. Он становится также печальным ну и, конечно, используют аппликаторы. Наносят вот не одинаково. То есть аппликатором невозможно растушевать. Нужна хорошая кисть какая-нибудь. Вот такая вот белочка натуральная, которая нежно тушует. Или, или если у вас осталось... Опять покажу. наш а, вот, упала. Наша кисточка. Мне она очень нравится. Понял, универсальная. Ей можно и смоки, дневной макияж круглая. наносите. И растушевываете все идеально. В кожу стушевываете. И макияж выглядит... Со, ну, соответственно, не мишкой-пандой, а естественно. Ну, и про те, конечно, пропорции, которые я говорила, надо знать вообще свой глаз, форму глаза, да, если здесь все индивидуально, это не обойтись в консультации там в 5 минут. Вот, допустим, разберем твой глаз. Есть у тебя складка века. Ой, да. да. вот эта складочка, которую вот китайцы...